Мои доходы стали много меньше, чем затраты Я тогда даже -то не думал, что захочу обратно Туда, где хотя бы получаешь что-то вроде зарплаты Я вспоминаю себя в дни богатым аристократом Таким же нужно быть дегенератом Чтоб прожиточный минимум был больше, чем трудооплата. оплата Путину голову поем по постучил У него всегда в стране все будет пиздато На голодный желудок так много бьет негатива Скорее бы лето там сварил хотя бы суп красивой Когда избавил несколько кило, было еще красиво, но скоро, видимо, поедут в Малахову с анорексии. А вообще с такой демократией, ребята, мы скоро отэволюционируем обратно к приматам. А Путину под боем Богу постучи, у него всегда в стране все будет пиздато. С работы полный пас, творится ее просто нет, сокращение зарплаты мест, короче, полный букет. На малый бизнес такое чувство наложен запрет. Налогами, предыдущими, стоит как автомат, красный свет. Инфляция уже давно превышает свой средний процент. Доллар с евро также перевернулся. Огромный привет! Не знаю, как там Москва, но страна летит вперед, Пока за рулем сидит территории любитель монет Ведь мне вообще все сложно, страшно выходить в секрет, Когда на демографию выделен огромный бюджет Материнский капитал вроде бы как есть, но такой бред По сути не на что потратить в течение трех лет Знаю, что на меня на труд любителей единобратов Как бы вас не каталось жить так богато А Хутину хоть, хоть поем вас постучу уверен Для него всегда в стране все будет издана